Здравствуйте, мои хорошие! Ну что, соскучились уже? Я соскучилась. Сейчас будем с вами значит, делать сегодня тортик. Торт это иней. Как всегда у меня опять заказали иней. Это торт на юбилей для мужчины. Значит, сейчас я вам расскажу. В общем, размер, объем тортика у нас 35 на 28. Вот пропитка у меня здесь, сироп клубничный, как обычно я вам говорила. Здесь у меня два коржа я испекла, два бисквита. На каждый бисквит у меня по 10 яиц. Вот видите, он даже высокий какой получился. Посередине у меня безе запекала и масло со сгущенкой, ванилин. Здесь масло у меня крема. масса 1 килограмм, и сгущенки 500 грамм. Вот я его пропитала, поставила его. На 6 часов он у меня стоял в холодильнику. И сейчас я буду его уже украшать. Я его выровняла уже. Выравнивала я. Брала оранжевый крем. Ой, крем, извиняюсь, краситель. У меня вот этот продукт. Ореховый, Зуевский. И немножко капнула. И вот такой вот получился цвет у меня. Вот. И сейчас будем украшать. Сначала я хочу с вами сделать бордюрчики, вот насадочка номер четыре. дырочка, сейчас я набираю крем, я уже промешала, будем делать бордюры с вами. Так, значит, по бокам хочу такие вот сделать. Так вот. Такие. По углам вот такие вот завитушки делаю я. Раз сразу пройдусь сверху. такие сделаем сейчас вот так теперь так часто делаю вот такие вот. видно того ой, Господи, стакан упал. Я извиняюсь, Господи. Ой, хотела камеру. Такого заварной крем я делаю на полторы порции, потому что тортик объемный. Нанизу сейчас смотрим, делаем тоже. Сейчас у нас вечер. Восемь часов вечера. Так вот, сделали. И сейчас будем нанизу делать. Тоже так вот увы хочу, чтобы одинаково ж было. Так вот. Посадочку вытираем. И тоже так вот сейчас сразу наверно на всех углах сделаю сейчас. Get it, what's up? Сейчас же точно так же, как наверху сделали, делаем на низу. Чуть-чуть все просто, чуть склошного. было бы но завтра мне некогда, завтра у меня еще один тортик, я не успею, чтобы светлее было, виднее, я думаю, обидно. сегодня купили уже лампу, вот, ну, сделал, может, лучше будет цвет, как хотите Не захотелось так делать узорчик нужно ракушечку сделать просто бородю я думаю так наряднее Не ну да блин, как капельки вот и отпускай вот. что пусто так не было. Вот так красивее. Добавляем. Смотрим, что добавить. Где добавить? Вот так я решила сделать. Вы как хотите, смотрите. на сторона капельки такие вот выдавлены нужно не делать их я так решила поставить Сейчас я хочу цифру 50 сделать написать и звездочкой буду меняю насадочку так, насадка звездочка номер 17 Такая вот. сейчас я беру крем обязательно нужно промешивать, я вам уже все время это говорю, потому что он пузырится, если не промешаем, он будет садиться. Сейчас напишем цифру 50. и Сейчас я этой же шнусадочкой такие вот лево-право закручиваю. Я уже так показывала. Цифру выделить нужно. Складку вытираю. Вот сделали. И будем сейчас с вами начинать делать цветочки. Значит, Я хочу сделать красные хризантемы. Сейчас я возьму краситель розовый. Российский вот этот вот продукт. И хорошо сейчас окрашиваю. Вот сколько я красителя сюда налила вот он называется жидкое в общем розовая написано в скобках малиновая больше красителя добавить будет такие темноватые такие вот хризантенты у нас вы меня спрашиваете часто какой-то цвет как называется я вам говорю сюда красить их. Видим сейчас хризантенки. Я две хризантенки тут сделаю. Потом хочу розочки сделать. Розочки. Я выписывала синий цвет, темно-синий. Не знаю, может синим, с белым сделать розочку. Сейчас попробуем. Хорошо значит, промешать. Все промешала, и набираем сейчас насадка хризантема номер семьдесят девять. я набираю не промешала крем, вот такой цвет. Thank <laughs> you. хризантемы, я думаю уже все знают, что научились. Сначала вот так Закры... закрытые лепесточки, а потом будем открывать. Вот сейчас уже начнем открывать их лепесточки. тоже открываем можно было сделать хризантемы и тюльпаны и все и тюльпаны не захотела сегодня делать хризантемы розочки последний рядочек этот вот так вот. хватит небольшие сделаем я беру нужнички здесь поставим одну тазантенку одну сейчас сделаем. Вот так. Сейчас попробуем еще вот. Я же говорю, хочу синюю сделать, двойную вот такую розочку. Так что вот так вот. Не знаю, как будет хорошо или нет, чтобы синий вот цвет и розовый. Не знаю, сейчас посмотрим. Может еще и хорошо будет. А синим еще никогда не пользовалась, вот я выписала этот краситель. Тем или красиво будет. Спасибо всем большой девочки, за поздравления. Мужа моего день рождения было, вы поздравляли. Ему было очень приятно. И мне было приятно. Много поздравлений было. Спасибо вам огромное. Я не ожидала, конечно. Так вот. Все. Такая хризантемка. Маленькие, небольшие. Я большие так не хочу здесь. Сильно так делать. Вот тут вот. посадим. Так сделали. Сейчас будем пробовать розы. Так не надо было поднять. Ничего. Розочки, розочки. Вот немножко набрала сюда крем. Сейчас я этот краситель. Вот такой мориколор. Синий, вот такой вот темно-синий написан. Ну сейчас посмотрим. Уже некрасиво будет. Что за цвет? У меня голубой есть, а вот синего не было. Я решила вот выписать его. Сейчас я посмотрю, если мне не понравится, значит я ничего делать не буду с этим красителем сегодня. Ну, ничего такой синий. Вот такой вот цвет, видите? Попробуем. Такой. Давай так. мы ее сделаем русочку. Так. И белый сразу вот промешаю. Чтобы насадочку сразу набрать. Сделаем розы белую. Просто белая розочка будет у нас. Вот. Я сейчас наберу мешок. Так. Я буду брать такая розочка видите как дугой сделана вот такая вот. она без номера меня но тоже на два сантиметра и сейчас сейчас наберу как делать такие двухцветные розочки я уже показывала Сейчас посмотрим, что за роза получится. Нет, не нравится мне. Не нравится. Такая розочка. Не хочу я какую розочку. Значит, я делать не буду. Так, я сделаю сейчас белую розу. промешиваю белый крем, если делать, например, синюю вот эту розу, да, белый, можно только, чтобы они на торте, вот, одни только розы эти были, тогда будет красиво, а если здесь вот там розовая, еще зеленый цвет добавится, что сейчас и белые розы сделаю еще синий вот, не знаю мне не понравилось будет мне кажется некрасиво живый возьму краситель и проведу вот полосочку так, проведу и все и теперь белый крем сейчас удачу такие будем розочки делать От кого 2 сантиметра розочка. Девочки спрашивают, это у вас импортная или нет, там, или фирменная я говорю нет, это обыкновенная вот розочка. Насадка такая вот. Сейчас будет красивее. Вот такая косочка получается. И сюда ставлю. с кремочкой Сюда. И смотрим куда нам нужно туда будем сейчас ставить маленькие сделаем красивые получается. Мне понравились такие розочки. Так, так, так. Сейчас вы знаете, что еще наверное, добавлю немножко. Крема белого. Еще розочки белые сделаем. конечно мешала вот по кремом на луга уже ничего не в первый раз И продолжаем Просто белый, он все равно еще выходишь, краситель вот остался ж. Пускай будет. Такая русочка. Вот так, вот так поставим. Сейчас я еще хочу один цветочек сделать. Еще белый крем сюда насадочку. Так будем делать еще один цвету. Сейчас я вам покажу, какой цветочек мы сделаем. как-то подбирать же если я вот притулила вот розу синюю какая то ну, мне кажется ну некрасиво будет а так если одни розы такие чтобы голубы были вот, синие с белым только этим цветом чтобы были цветы тогда будет красиво а так если разные цвета и разные цветы вот, кажется нет Это как так смотрит, не лично так любится это все, я люблю, чтобы было так как-то вот красиво, так взяла, значит, сейчас я беру вот насадочку, вот еще, вот такая я вам показывала, трапка, да, большая, она мне меня без номера сразу вам говорит, и сейчас я возьму немножко крема и возьму лаймовый цвет такой вот крашу. Сейчас. так вот выдавила и немножко выдавила и сейчас я его промешаю. Это у нас такая так, серединка будет у цветочка и такие цветочки еще у нас с вами сделаем и будет красиво пускай будет светленько так все я эту насадку еще ни разу не пробовала, я только ее выписала буду. Сегодня первый раз с вами делать. Сейчас как сделаю, оно не получится. Опозорюсь. А вот набрал все. Беру гвоздик, вот такой вот, и Делаю вот такую вот крутим. Вот сокрутили все, тут спиральку сделали. насадочку роза да я делала вот эти розочки и так вот и кручу гвоздик вот так крутим гвоздик 4 лепесточка должно быть вот видите и беру сейчас вот эту насадочку Ой, сейчас как не получится. О, получилось. Если их много сделать, сейчас спортим один уже, потом я просто буду уже знать. Да вот, я тянул. некрасиво так некрасиво выкидывать. видите, надо все пробовать, все, пробовать. Так. все, теперь знаем, что лучше одну такую вот сделали и приступаем, вот крутим 4. Вот так сделали, придавили, Стиль. и Ложечки беру и отсажу здесь. Беру вот это что? Вот. Сделали. Получается такой цветочек. А, Потянул он сколько? Ну что, тут листочек будет? Можно взять, если у кого нету такой вот насадочки, взять насадочку, вот, дырочка, И делать такие тычиночки. Вам еще сделаем косочки это делаем. Добавлю вот с красный, чтобы не розочки еще поделаем такие небольшие еще одну будет 19 цветочка сейчас еще я хочу декор гир взяла сейчас так вот это я сейчас все вот, впущу беру чтобы мне ничего тут не мешало покрашу декор гель зеленый цвет возьму и красный так. и сделаем с вами сейчас вот Это кургель у меня вот есть Сейчас берем сюда набираем и сюда. Так, я пока думаю, хватит. Я беру вот зеленый краситель. Блюдечка. И красный. Розовый. Вот розовый этот, что и хризантемы делаем. И вот как такие ягодки, что-то такое будет, или или, или, или, или, или, или, или ну, такое вот. Что-то сделаем, добавим сюда, Это вот так вот размешиваем. Такой цвет получается. Вот. Теперь зеленый. Вот я немножко капнула. Такой цвет будет. Вот. Растираем хорошо его. Все. Сейчас набираю ее. Можно в корнетик было, но ну, я не хочу. Вот вот. Сначала Сейчас будем направим немножко и делаем такие вот рисуем. стороны тоже Thank yeah. you. Так, сделали. И здесь еще добавим. -то -то. Сейчас красные добавим. Красный цвет еще. Так. Здесь это декор захотелось сегодня добавить что-то такое вот И делаем такие вот шарики ну, как смородина получается такая вот. белая ой, красная такая есть Я думаю, это будет красивее. Я уже тихо разговариваю. еще ягодку. Так. Я думаю, будет красиво. И сейчас добавляем теперь листочки, зеленый краситель берем, и все, на штуке готово. Красной не наливаем. Буш. Шутка мне сегодня. Все вот. И мешаем. И насадка листик. Будем делать листочки. добавить в эти цветочки надо. на сапку листик. Стараемся возле каждого цветочка ничего не пропустить. Все, заканчиваем Все, сейчас бусинки еще поставлю. листочки и не хватает так сейчас здесь и все вроде бы все немножко сверху потрусить. И сбоку вот здесь, где мы делали эти цветушки, эти все, ставим тоже бусинки. Можно не ставить, но я решила поставить. поставила вот крем у меня остался еще что вот так сейчас я беру Цветочки сыпем так вот, блести. Все хватит. Сейчас я вам покажу. стали показывать что крутить вот такой вот тортик я сегодня сделаю Кургель решила сегодня взять. Думаю, минику мини понравится. Вот такой тортик. Я сегодня сделала. Я думаю, вам тоже понравилось. Кому понравилось, можете повторить. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, завтра будет следующий тортик. Так что вот так? Пошли. Да, прям. Ну все, до свидания.